Всем привет, с вами Макс Репьев и мы наконец-то добрались до Анталии, где в ближайшее время будем показывать вам недвижимость, а именно как ее купить, какую лучше купить, какие моменты вам могут встретиться, ВНЖ и в общем все-все сопутствующие темы, которые с недвижимостью сталкиваются. Если вы давно следите за нашим творчеством, вообще за каналом, за агентством, то вы знаете, что мы в Турции уже давненько представлены, но здесь еще не хватало прям такого глобального освещения рынка. Было всего несколько видео, но при этом сделки по Турции проходили. Если вы общались с нами, покупали недвижимость в Турции, то вам огромный лайк. Цель моей поездки сюда показать вам все рынки, которые здесь представлены, именно недорогой недвижимости, средней недвижимости, виллы, показать вам Анталию, показать вам Аланию, показать вам прибрежные города и, возможно, сейчас ездить в Стамбул и на Северный Кипр. План на самом деле очень большой, но попытаемся его как-то воплотить в жизнь. После всего этого мы отправляемся с вами на Бали, поэтому если вы интересуетесь недвижимостью именно Бали, то ждите, подпишитесь на этот канал. Она будет скоро, ну, примерно месяца через 2-2,5. Я хочу напомнить вам еще основную концепцию нашего агентства, что мы хотим, чтобы люди, обращаясь к нам, могли выбрать для себя действительно интересные направления, которые им по душе. Будь то это Азия, будь то это Дубай, будь то это Турция, будь это Сочи. То есть, исходя из их пожеланий, в одном месте они могут выбрать все. И мы решим все вопросы. Касаемо перевода средств на сегодняшний день это действительно сложно Касаемо гражданства, касаемо ВНЖ, возможно, открытие счетов, открытие фирм и всего-всего. То есть мы на сегодняшний день этим активно занимаемся и активно помогаем нашим клиентам это все воплощать в жизнь. Как вы знаете, что агентство в Дубае у нас достаточно хорошо функционирует. Про Сочи я молчу, потому что у нас там самый большой отдел продаж. Также у нас есть Новороссийск, есть Анапа есть Геленджик. Поэтому по этим направлениям вы тоже можете смело обращаться, мы вам поможем. На сегодняшний день вот я конкретно хочу осветить для вас Прям поплотнее рынок именно недвижимости Турции Для того, чтобы вы понимали И вообще сделать для себя вывод Интересно вам это или не очень интересно Сегодня мы с вами находимся в Анталии И здесь мы сегодня с вами не будем рассматривать недвижимость а именно посмотрим просто атмосферу, вайп, погоду, пляжи, инфраструктуру Как это вообще все выглядит А уже после этого, именно в следующих видео Мы с вами будем плотно ездить по объектам И смотреть, как они выглядят И уже говорить про условия покупки, расстрочки переводы срез и так далее, но, наверное, про переводы будет вообще отдельное видео, потому что оно сложно. И если вы вообще не были ни разу в Анталии, вдруг так получилось, вы никогда не пользовались вот этими турецкими курортами, то она выглядит вот так, как типичный европейский курорт, низкоэтажное здания, Средиземное море, к которому мы сейчас подходим, и вот такие вот природные ландшафты здесь. На улице у нас примерно сейчас 28 где-то градусов, достаточно жарко, мы идем на море для того, чтобы окунуться, просто проникнуться с ребятами, так как были долгие перелеты. И очень хочется, конечно, арендовать мопед, но почему-то это здесь сделать как-то сложно, то есть он стоит столько же, сколько машина. Поэтому и тачку, наверное, мы тоже арендуем. То есть у нас будет такой формат бложика, в котором будет пересекаться недвижка, еда, какие-то моменты. Ну, в общем, все-все-все, как вы любите. Сразу, наверное, хочу сказать про отношения, что здесь нет никакой агрессии. Все очень хорошо, но есть сложности со снятием средств. Благо у нас как бы есть заграничные карты, и мы давно их еще сделали, еще до всей этой шумихи. Потому что очень много путешествуем по миру, и просто удобные конвертации были. С них-то мы снимаем. Но вот я сегодня хочу попробовать пойти снять деньги с карты МИР. Не знаю, получится это у меня или нет. Но думаю, что где-то я все равно докопаюсь до правды и это сделаю. Ну и для тех, кто рассматривает на сегодняшний день Турцию как предмет для переезда, то хочу сказать, что здесь огромное количество русских. Вот сразу же, пожалуйста, как я только сказал, есть стоит машина из Нижнего Новгорода. И очень-очень много людей на сегодняшний день здесь живет на ВНЖ. Кто-то на ПМЖ. Кто-то получил гражданство. И, наверное, давайте, раз уж мы с вами об этом говорим, то затронем эту тему сразу. Гражданство, чтобы получить, нужно, чтобы вам в кадастровой стоимости квартиру указали больше, чем 400 тысяч долларов. В НЖ можно купить любой сарай, вообще прям любой, и будет, в общем, вам счастье. Есть еще различия в НЖ, это вы должны будете купить квартиру свыше 50 тысяч, но вообще в некоторых регионах это становится и дороже. И тогда через 5 лет постоянного продления вы сможете получить гражданство. Вот ребята из Москвы здесь находятся. Вот ребята из Кургана. Ну, короче, на самом деле очень-очень-очень много русских. И очень много персонала, который в Турции говорит по-русски Также огромное количество русских вывесок И наши ребята, которые занимаются здесь недвижимостью Говорят, что вообще очень Процентов 80 людей, с которыми они контактируют Говорят по-русски То есть никакой проблемы с коммуникациями здесь нет Ну и очень много именно турков Которые также хорошо говорят по-русски Потому что они с 70-х годов Вообще очень плотно завязаны в туризме И знают много языков Русский в том числе и мы с вами пришли на Средиземное море, на пляж кони и сейчас здесь мы с вами искупаемся. Хочешь плавный пляж, заходи сюда. Хочешь песчаный пляж, они тоже есть в Турции, мы тоже с вами будем эту недвижимость рассматривать. Потому что мы именно запланировали действительно длительную командировку, чтобы можно было это вам все показать, и вы наглядно это все увидели. И опять же, среди нашего агентства могли выбрать, какое направление вам интересно. Сочи, Дубай, Турция, Бали И то, что появится еще дальше Народ на пляже много Народ интернациональный И тем самым, вообще, в принципе, недвижку здесь покупать Интересно, потому что вы ее будете сдавать Не только туркам, не только русским там, Или еще кому-нибудь, но и немцам, французам Грекам, итальянцам Шведам и всем-всем-всем Пляж, значит, именно заход у нас вот такой Ребят, что как вода? Чистейшая Ну я вижу, да, отсюда, что она прям очень крутая ну давайте зайдем с вами в свою воду, посмотрим, насколько она чистая. На самом деле есть любители песчаных пляжей, а есть именно вот таких вот галечных. Кстати, галька здесь мелкая. И вот такая чистая вода. Видно, да, все? В общем, с морем мы закончили, теперь двигаемся куда-нибудь поесть. Вообще атмосфера, конечно, очень приятная, такое размеренное движение. Вот я. Именно из-за этого и люблю курортную недвижимость. Именно это основное мое направление всей моей жизни. Я очень люблю это направление, очень люблю свое дело. Тем, что ты занимаешься крутой недвижкой и помогаешь людям кайфовать. Кто-то, конечно, использует для заработка, кто-то использует для себя, кто-то для отдыха. Да по-разному я на самом деле использую. Но самое главное, что все кайфуют. Потому что солнце, рядом море, приятные дома. Не всегда приятные дома. Всякие бывают. И ты помогаешь им реализовать свою мечту И они это делают И делают они это с удовольствием вот. И здесь это тоже Соответственно делать приятно также еще по приезду мы оформили сразу сим-карты. А, сим-карты, сразу хочу сказать, что работают всего 3 месяца. Потом нужно покупать местный телефон для того, чтобы переткнуть эту симку, потому что в вашем телефоне они считывают мы и а она, в общем, работать не будет. Но если вы купите местный телефон именно турецкий, либо переставите симку в другой слот, либо если у вас на несколько телефонов переставить ее в другой, будет там раздавать себе Wi-Fi или еще что-нибудь, то все это будет работать. А сама, значит, симка, именно первый пакет на подключение стоит 500 лир Это примерно там полторы тысячи, может быть, чуть подороже Ну а дальше вы уже именно покупаете пакетами продления на следующий месяц Там уже сами выбираете, какой вам надо и так далее Мы, значит, подключили Туркселл Можно было еще подключить Водофон. Он дешевле, но там просто стартовый пакет был меньше по гигабайтам но Так как мы в основном работаем через интернет, то он нам нужен Ну и девчонки Я тоже ходят красивые Разные их здесь много Одна из центральных улиц И как вы видите, здесь нет какого-то плотничкового движения Все аккуратно, размеренно, комфортно И по сути, ни одной высотки на перспективе тоже нет Так, значит, вот банкоматы Предлагаю затестить, как работает карта МИР И можно ли что-то с нее снять Надеюсь, получится Можно выбрать русский язык Снять деньги Приносим извинения Этот банкомат для совершения операции В общем, не подходит Ладно Очередь просто стоит, но денег там не даю как Ребята говорят а В том банкомате, в котором я стоял Мне тоже не дали Вот есть еще на последнем написано Сейчас попробуем там Надеюсь, мне повезет здесь И свою карту. Тоже не работает с миром в общем, ребята в очереди мне сказали, что с мира уже вообще нигде не дают. Но, типа, можете попробовать. В общем, в двух банкоматах не получилось. Дальше очередь пока стоять не хочется. Посмотрим, может быть, где-то еще будет написано мир. Попробуем чекнуть, может быть, получится. Каен на московских номерах, товарищ. Мне кажется, мне быстро надоест про это говорить и акцентировать на это внимание. Короче, дачек много. Ну и мы здесь еще интересуемся сдачей квартир. Именно куда заселиться. Я как бы ребятам говорю, что лучше арендовать там какие-то апарты, потому что мы ненадолго сюда приехали. Но мы решили поинтересоваться, сколько стоит квартира в месяц. Рассказываю всю историю. А, стандартная 2 плюс 1, так называемая, квартира. А, недалеко от моря где-то 30 минут, стоит 10 тысяч лет. Ну давай на рубли, примерно там... 30... Сразу в рублях, да. 35 тысяч рублей. Угу. А, плюсом к этому идет два депозита. То есть двойной депозит берется 70 тысяч рублей. Плюс, к 1, 35 уже. Да, конечно. Это угу. уже получается 100 тысяч рублей. Плюс риэлтор хочет комиссию 15 тысяч лир, а это где-то в районе 50 тысяч рублей. 45. Плюс-минус. Ну, Итого за квартиру стоимостью 35 тысяч рублей ты платишь единоразово 150 тысяч рублей. Конечно, два депозита тебе вернут Может в конце быть. проживания. Возможно, но это турки и говорят, что турки не очень любят возвращать депозит. Каким образом? А, есть квартира, ты ее принимаешь, дальше по, по выселению у тебя начинает... А, все царапины здесь тебе царапина, Здесь вы сломали, здесь такого не было, здесь диван пошорканный. А, начинается все это высчитывается из депозита и ты уходишь просто либо с половиной в лучшем случае. Но это не везде, мы говорим про частные случаи, ты можешь нарваться на это. Ну и все, но ну 35 квартира стоит, 150 отдать единоразово. На самом так деле, это самое лучшее. Она не люкс, она не VIP, она просто обычная вот там за трассой, 30 минут до моря, не вот здесь, где мы идем. Угу. На самом деле, почему такая история происходит? Ну, вообще история с депозитами, она по сути везде встречается то есть вы что в сочи что везде э, столкнетесь с тем что их вам никто не захочет возвращать потому что вы человеку эти деньги уже отдали он и скорее всего уже потратил и потом ему из своего кармана их просто будет неохота потому что это уже его деньги Блядь. и он найдет тысячу э, способов вам их не вернуть я на самом деле в сочи сталкивался с этим самостоятельно когда снимал квартиру мне просто говорю, ну вы квартиру умотали я говорю, где Давай не будем об этом просто. Все. Я, говорю, я как бы знал, что вы не вернете. Типа, окей. Эта тема работает, если вы именно приезжаете надолго сюда. Тогда это адекватно. Вы. Хотя бы на год. Да. То есть тогда вы платите этот депозит и, ну, грубо говоря, этот депозит бьете там по месяцам. То есть у вас как бы стоимость аренды получается низкая. И агенту риэлтору вы тоже платите. То есть это все расплывается в сумме. Но в нашем случае, когда мы сюда приехали ненадолго нам это невыгодно. И у нас Airbnb, у нас booking только нас спасет. Да, это будет дороже. Да, мы будем снимать там квартиру по 90, 100, 120 тысяч, может быть, в месяц. Но это все равно будет ниже, чем 150. При этом мы не будем потом вытаскивать эти депозиты. Не будем заморачиваться. И за 120, за 150 там, тысяч в месяц будет квартира просто муа. И место будет огонь. Кстати, Макс, если кто-то думает, что... А, существуют договора аренды по которым ты можешь этот депозит забрать они существуют но не но кто вам его подпишет ребята турки вообще никаких договоров кроме рукопожатия да, договор в турции выглядит вот, вот так ты что? что мне не веришь ну как я нет весь договор нет если я тебе не верю что ты должен сказать дальше ну, то есть все на самом деле просто и Как он мне может Безусловно, не верить? Безусловно, есть частные случаи И вы можете снять без депозита Если вы, в принципе, и в лотерею выигрываете И в казино постоянно Возможно, да. вам повезет да, да, да. Ну, короче, то есть везде есть своя специфика Если вы едете сюда на год Или еще больше Хотите через аренду получить ВНЖ Это мы говорим только про Анталию да? То есть есть и Мерсин, есть Алания Там это чуть дешевле Но, тем не менее, Будьте готовы к тому, что депозиты есть И то есть квартира, например, стоит 35 Вы все равно за нее заплатите 100 или плюс еще денег И это не будет где-то здесь Если вы едете именно путешествовать на короткие строки Вам в помощь Booking и Airbnb Значит, нам это место рекомендовали как одно из лучших Смотрим цены Но меню, конечно, огромное и Тут даже сейчас ориентироваться на что-то... Ну, давайте паста с креветками 235 лир Это 1000 рублей За пасту с креветками чтобы вам еще? Ну вот пицца, например Пицца Маргарита 125 лир Это примерно там 400 рублей Ну как в России, да, такие же цены а Дальше Ну причем как в России Где-то в обычных заведениях То есть не каких-то там лакшериных ну и это тоже не лакшери, по количеству меню, конечно, понятно, что это просто обычный масс-маркет. Бургеры. Гамбургер 135 лир, чизбургер 160 лир. Это примерно, ну, 500 рублей. Или так, да? 450, что-то в этом 30, духе. умножать для... для понять. Пельмени Поэтому. есть. Пельмени есть. Блин, пельмени, это Не хорошо. Шаурме идет с картошкой. Ну, ничего страшного. В общем, интересная <с тема <с произошла. <с Человек <с принес там холодный мохито, начал его ставить, и у него выдавило дно. Вот он. Вот. Ты видел когда-нибудь такое? Я думаю, что это ну как шу... физика какая Но видимо, сильно переохладились. Так... Нам принесли, значит, блюда. И блюда здесь прям большие. Олег вчера удивился, что он наелся салатом одним вообще. Да. По нему видно, да, что он много. гигантский. А у меня вот кисадили куриные. Я когда заказывал терамису, честно говоря, думал, что он будет меньше. Но просто для понимания, вот значит, телефон мой. И вот тирамису. Вот моблочка поехала. десерт. десерты. Мы поели на тысячу лир, это три с половиной тысячи, два огромных салата, огромный тирамису, плюс и в общем, все-все-все, плюс напитки. Вот Получилось три с половиной тысячи в рублях. Сейчас нас тут пригласили сходить на рыночек, ну и вообще просто посмотреть инфраструктуру, потому что здесь где-то есть рыбный рынок, сейчас какой-то просто рынок, ковры тут какие-то пошли в воду. Так что сейчас вот наша компашка здесь воссоединяется. Будем все смотреть. Блин, как же я давно на таких штуках не бывал. Пришли мы на рынок, всего 5 минут от моря. Здесь клубника, груши и самое главное, что тебя вообще никто не трогает. Ты просто идешь и никто тебя не зазывает. Но цены, цены приятные. Здесь, значит, начались ряды высокой моды и, возможно, какие-то брендовые штуки. Джинсики, так я даже не представляю, где их вот мерить, но, наверное, где-то. Плавок, он Томми Халфигер. Носки. носки. Вот носки мне надо, потому что я сегодня вышел в кроксах без носок. А чё-то носит ну, кроксы, прекрасно понимаешь, что кроксы без носок носить нельзя на дальнее расстояние. Вот человек знает, Это пошел в кроссовку. Кроксы, но, кроксы нужно нет. носить с кроксы? длинными носками. Не, ну я с короткими, я пока не настолько... Не прокачали. настолько в моде, да? Не настолько прокаченный, да. Ну ладно, остро, вот тут... он... Возьмем тогда какие-нибудь модные сейчас. Гучи можно взять. Вообще, конечно, детализация, она прям здесь все очень хорошая. Найк еще как бы более-менее. А вот Пума, что вот так вот присмотреть, скачет очень аккуратно. А вот еще тоже. Детализованный крокодил какой. Чисто оригинал. Ну все. Теперь другое дело. Теперь можно хоть марафонские дистанции проходить. Помидоры, значит, 30 лир килограмм. Это получается 90 рублей. А есть вот за 10 лир вот такие, чисто садовые, как у нас продаются. Тоже есть. Так, арбуз, значит, стоит 10 лир килограмм, перец 15 лир килограмм. Короче, просто умножайте на 30. Все. То есть вот этого 45 рублей, арбуз по 30. -точке. Так, до ровного счета будем с вами говорить. Чили перчики тут всякие Клубники много Но огромный просто кайф Что тебя никто не долбит Не останавливает Окей. Ну и вопросы конечно по товарному соседству присутствуют Здесь рыба Через дорогу сладости Тут же орехи И здесь вот прям фрукты Ну и конечно же Какой рынок без золотишка без бижутерии. Чего здесь только нет, конечно. Девчонок прям много хороших. Ну, прям очень много. Значит, настало время выбрать арбуз. Вот этот мягкий. Этот. Вот этот. 35, 35. лир. Да. Это недорого. Блин, вообще все есть. Персики, инжир, виноград. А мы вообще так-то за клубникой идем сейчас. Которая как бы уже везде давно закончилась, но тут как бы ее еще тьма. И при этом она маленькая, не вот эта вот химозная. И точно должна быть сладкая. Сань, попробуй. Пахнет настоящий. Да, грязная точно. Рецензия. Это клубника. Она сладкая или Нет, водяная? Сладко. Нет, сладко. Все. Можно 0,5. Гранат выглядит, конечно, очень круто. Сейчас мы возьмем, наверное, два. Вот эти два граната обошлись мне в 60 рублей. Когда в Сочи один стоит 400. Олег, значит, купил здесь киви. Киви обошелся в 70 рублей целый пакет. 90, если быть точным. 90 примерно. рублей. Короче, мы на 1000 рублей затарили раз, два, три, четыре, пять, шесть. Короче, куча пакетов. Пойдем ездить домой. И все бы ничего, но квартиру именно первую мы сняли такое дерьмище. Вы сейчас увидите. Просто проблема в том, что нормальный вариант начинается только через 4 дня. Нам нужно было заселиться а, в какую-нибудь квартиру, так, чтобы не было стиралка и так далее. Варианты уходят здесь очень быстро, через букинг и через все. А в отеле мы не поехали, потому что там опять же нет стиралки, нет готовки. Нашли вариант, вроде по фоткам он был нормальный, но я сейчас вам его покажу вживую. Это, конечно, ну, вы сейчас увидите все. Мы зашли, и я вам сейчас покажу, как это все выглядит. Здесь у нас вот такая кухня-гостиная. Тут у нас пораженный диван. Просто умотанные все стены. С черкашами совсем. Обожженный вот такой вот стол. Это, кстати, одно спальное место. Вот такая кухня. Но еще при этом, смотрите Вот эта дверь не закрывается И рама, видите, как болтается Розеток практически нет Плинтуса отваливаются То есть мы не успеваем заряжать здесь технику Потому что розеток реально нет Зато у нас есть здесь бассейн И вот такая терраса Но бассейн холодный Но я пока еще людей тут не видел И исходя по самой квартире Не знаю, как ты вот Не доверяешь этому бассейну И вот не особо в нем хочется купаться вот, это значит, у нас первый балкон. Ламинат вот, -вот такой вот подуставший. Вот, пойдем дальше. Это а прихожка, это? с которой мы начали. Но... Здесь туалет, но он как, как бы нормальный. нормальный. Вполне себе. Это вот комната Олега. Он говорит, что она ему напоминает какую-то вот базу отдыха. Знаете, вот да, в да. Средней России на озерах есть база отдыха. Вот они выглядят примерно так же. Двери, кстати, а... Туалет у нас не закрывается. Сейчас вот, посмотрим. Вот <тужа> Естественно, 23. здесь везде у нас заляпано все. То есть это у вас одна ночь? Да, а, смотрите дальше. Это вот розетка, про которую я говорил, что она окаленная. Здесь, во-первых, все болтается. А еще, еще дальше. Дальше, смотрите. Нормально, да, так держится дверь? Я знаю, знаю, да, я видел. В общем, и снимаем мы... Олег, сколько мы заплатили за нее? 333 доллара за 4 ночи. Ну, короче, по 80 примерно баксов в день. Вот эта вот история нам обходится. Вот видите? Не получается закрыть. А, поэтому мы в ней не находимся. В этой квартире стараемся куда-то выходить, где-то тусоваться днем и ждем вот эти там три дня, когда аренда именно в этой квартире закончится, потому что мы ее вернуть не можем, потому что по правилам мы, в принципе, ну, через букинг сняли, фотки сами видели, сами виноваты, как говорится. Ну, ничего, переждем. У нас с вами осталось выбрать тачку. Мой выбор пал на localrent.com. Почему? Потому что у них можно оплатить аванс российской карты, мир и так далее. Значит, если мы с вами выбираем тачки автомат, то у нас они стоят примерно по 600 лир в день. Вот тут всякие маленькие Рено Клио, Клио, Клио, Клио. Если мы хотим что-то побольше, то это уже порядка 700 лир в день. Но я не буду сейчас бронировать машину здесь, потому что мне очень интересно, сколько стоят машины у местных рентов которые находятся вот там где-то в павильончиках, потому что мы вчера к ним заходили и они тоже говорили что 600 лир в день стоит автомат 500 стоит механика но здесь мы видим что за 600 лир мы с вами встретим маленький рено Крио. да как бы это удобно и на нем можно ездить но 1 и 2 литра вот которые здесь указаны, говорит нам о том что скорее всего эта машина будет жрать достаточно много бензина потому что здесь есть горы и на 1 и 2 литра на самом деле тяжело передвигаться ну, как бы нет запаса мощности то есть нужен хотя бы 16 ну или 15 мы, потому что будем ездить втроем, в четвером и так далее Мы просто будем очень много расходовать Для того, чтобы вообще эти 1,2 литра как-то ехать Поэтому этот сайт Local Rent мы берем на заметку Потому что здесь можно оплатить в российской карте аванс 15% А дальше, если вдруг не пройдет, то нужно будет воспользоваться кэшем а сейчас мы с вами сходим именно в местные ренты Узнаем, какие тачки есть у них Запомните, вот этот отель Называется он Пусула И никогда в него не заселяйтесь. На самом деле я прям очень жду, когда пройдут эти 2-3 дня, и мы отсюда съедем и заселимся в нормальную квартиру, которая хорошая. Вот за которыми квартирами мы приехали сюда, чтобы показывать их мам. Но вот произошла небольшая осечка. Сейчас мы двигаем в Мол, потому что нам нужно купить там некоторые вещи, которые, естественно, на рынке не продают. Мы поедем в Мол не на такси, а поедем туда на автобусе, то есть на местном транспорте, и покажем, как это работает. Ну и по пути здесь найдем рентукар. Узнаем, сколько это стоит. Здесь очень прикольно то, что очень много детских островков. Детских и спортивных островков. А, то есть это один из, где играют вот детишки, и есть еще такая зона с навесами, где взрослые сидят. А вот чуть дальше будет еще спортивная. Сейчас тоже покажу. Или нам надо вот такое вот транспортное средство. Пятером на одном просто. И мы подошли вот к спортивной площадке, про которую я говорил. То есть здесь баскетбольные кольца, какой-то амфитеатр, опять же лавочки, где посидеть, тенек. И еще беговая дорожка вокруг. Вот так она выглядит. Короче, мы пришли э, в Карент. Вот, значит, ребята. И сейчас мы у них узнаем, сколько чего стоит. 600 лир стоит автомат. Если брать ее там на 2 недели, ну, в принципе, я думаю, что на 2-3 дня будет столько же стоить. 500 лир стоит механика. Залог 100 долларов в наличке. Но я думаю, что его вряд ли вернут. И, значит, будут вот такие вот машины. Будет Фиат, короче, но через пару дней. А, так что... Я думаю, что завтра я еще раз пройду здесь и просто посмотрю, что есть, и, наверное, уже арендую. Ну а сейчас мы двигаем в мол, дальше. Многообещающая надпись золотая корона, биткоин и тезер. Как вы знаете, на сегодняшний день есть действительно большие сложности с переводом денег за границу, с покупкой недвижимости за границей. То есть это все нужно как-то совершать. И мы вот в Дубае очень часто сталкиваемся с тем, что мы отправляем деньги, они идут месяц, могут идти там три недели, и некоторые застройщики не выдерживают и реально отказывают сделки. Потом приходится что-то подпрыгивать, делать и так далее. Поэтому если вы готовы сыграть в рулетку, то, конечно же, можно провести сделку через свифт. Если вы не готовы играть в рулетку и там чуть-чуть переплачиваете, его вот, процентов примерно 7, но вы точно покупаете день в день недвижимость, потому что перестановка средств через крипту занимает... Ну, примерно час свифт занимает примерно месяц и вызывает нервные какие-то расстройства и еще что-нибудь а как вы знаете нервы не останавливаются но то есть вы можете через нас делать все что угодно через крипту так через крипту через свиток через свифт то есть мы предложим вам различные варианты, расскажем, как это все может происходить, а вы уже там сами решите, как вам интересно. Но, как вы понимаете, здесь это все работает, никто этих вывесок не скрывает. У нас здесь есть ребята, которые выводят эти деньги, не через них, конечно, под более выгодный процент. Но, тем не менее, я просто хотел вам показать, что будущее, как бы уже вот, и комфорт ваших платежей уже давно осуществлен. Для того, чтобы двигаться на автобусах, вот на таких, которые сейчас подъезжают, которые мы сейчас здесь ждем, нужно купить транспортную карту. Транспортные карты продаются вот в таких вот ларьках. Но, к сожалению, картой именно банковской Вы пополнить ничего не можете. То есть вы должны снять деньги в банкомате, а уже после этого пойти и положить их вот сюда, вот на карту. Такая тема. Ждем автобус. Мы оплатили, как вы видели, только что сразу за два билета. И двигаемся сейчас, ребята, дальше. Прикольное решение, да, в самом центре мола детская площадка из песка С кучей вот этой вот детской техники, там вот совки у них, всякие лопатки и так далее И они вот здесь играют, а потом еще из горок катаются Ну, в общем, мол и мол Цены дешевые, то есть дешевле, чем в России, конечно а Качество есть некоторые вопросы, но тем не менее Вот из-за него мы вообще приехали сюда, и он говорит, что размеров-то практически нет Я, говорит, пришел сначала много выбора, а размеров нет максимум 42,5. с половиной. Вот, короче, знаете, как это бывает, когда вот тебе одна модель залезла в голову и ты ни на что другое больше смотреть не можешь. В общем, много прикольных моделей разных, но и ты и ходишь и ищешь одно. Я нашел. Но мне нравятся вот эти и вот эти. Главное, чтобы были размеры. К прогноз произошел. Нет размеров, которые нужны Такая проблемочка. Ну и первый день такой ознакомительный для вас именно про Турцию, про атмосферу, про все-все-все подходит к концу. Это не конец, это только начало. Поэтому смотрите дальше, Мы будем арендовать тачку будем смотреть недвижку, поедем куда-нибудь в горы, где-нибудь вкусно поедим. Ну, в общем, как обычно, у нас происходит в ложике. Поэтому, господа, есть значит, на канале кнопка подписаться, и вам нужно на нее обязательно нажать. Также нужно поставить лайк, написать коммент, ну и рассказать об этом канале своим друзьям. Потому что здесь, как вы теперь уже знаете, говорят про недвижимость в Сочи. В Турции, в Дубае и в дальнейшем буду говорить про Бали. Ну, в принципе, про всю курортную недвижку, так что не забывайте подписываться, лайки и, в общем, все то, что я вам только что назвал. Делайте, удачи вам, всех благ и пока.